Проводим пятый юбилейный турнир «Карс» с профессиональными бойцами. Надеемся, что бойцы покажут яркие бои. Пожелаем им удачи. Хороших боев. Сегодня мы проводим пятый юбилейный турнир профессиональный по смешным единоборствам. Выставили такой интересный файт-карт, где есть дебютанты, которые мы думаем, что покажут очень красивые и интересные бои. Будет 11 боев. Один бой будет любительский. Первый бой между подростками для разогрева по правилам аматора. Остальные 10 боев будет, будут профессиональными. Сегодня у нас специальный гость Игорь. Вовчанчин у международной спортивной организации карсы есть международная, в своем роде, единственная почетная награда в мире, которая выдается именно деятелям смещенных единоборств. Сегодня мы с гордостью э, решили вручить это легендарному бойцу Игорю Вовчанчину, почетную награду Юлии Цезарь. благодаря за приглашение Рад, что спорт развивается, что в турнирах есть спонсоры, которые поддерживают развитие этого спорта. Есть желающие заниматься этим спортом. Сегодня были такие замечательные поединки. За весь турнир ни один бой не закончился по очкам. То есть это уже, как говорится, в каком-то уровне. Я всегда с удовольствием поддерживаю проведение турниров, всегда и рад присутствовать на этих мероприятиях.